Читайте в тридцать девятом номере BizJournal «Информационная безопасность банков». Тема номера «Сок нового поколения. Как избежать катастрофы?» советуют профи. Новая эра в отраслевом регулировании. На финансовой организации надвигаются риск профиля и киберучения. Банки делятся опытом. С ИБ ГОСТом все непросто. Вооружаем бизнес искусственным интеллектом. Блокчейн – находка для банкира. Продукты и суждения лидеров рынка ИБ. Хроника офлайн мероприятий, долгожданные встречи и жаркие споры. Также в номере новости, обзоры и отчеты, инструкции и руководства, исторические очерки и многое другое. Читайте в печатном виде и в онлайн версии по адресу ibidafisbank.ru/bestjournal.